Это мои наставники, чью жизнь я хотел бы прожить. Да? То есть, естественно, среди тех, кто учит меня, являются моими менторами, тоже есть люди, чью жизнь я хотел бы прожить. Но если говорить, куда я бью, куда идет фокус моего внимания, да, жизнью каких людей я хотел бы жить и по каким-либо причинам, это опять-таки, ну… Э кем-то вы уже может даже не встретитесь, да, то есть из, там, я не знаю, Стив Джобс, да, Рокфеллера, Ротшильд, да, это люди, которых в принципе нет. Но опять-таки, когда, когда я понимаю, хотел бы я прожить их жизнью, наверное, да, хотел бы, потому что были какие-то базовые принципы очень крутые заложены. Я хотел бы, опять же, для меня есть люди, талон жизни, да, которые кто-то работает и создает много ценностей. То есть, если посмотреть на людей, ну вот, Каждый из этих людей, ну просто э, семьи Ротшильдов и Рокфеллеров, они овеяны таким э, заговором, да, управлением народами, массами, ну то есть есть некая такая зловещая э, тень над их историями, без погружения в глубину, да, что являлось первопричиной. А если посмотреть, вот на этих людей, я понимаю, что это люди, которые живут классно или жили классно, создавали ценность для большого количества других людей. Это люди, которые не старались по-быстрому заработать бабки. Это люди вообще не про деньги. Это люди, которые создавали бизнесы, которые делали жизнь других людей круче и класснее. Если задамываться вопросом, кем бы я хотел быть, да, я, наверное, хотел бы быть этими людьми. И поэтому эти люди и их принципы, которые изложены в книгах, которые изложены в передачах, которые изложены в статьях, я стараюсь этим принципом следовать, да, я стараюсь их разделять, потому что, опять-таки, когда ты выходишь на активы в 1-2 миллиона долларов, ребят, вот Оскар Хартман, это вот посередине получается, он в свое время очень классную вещь сказал, я был не тренинге. если как только вы заработаете свои первые 2 миллиона долларов, вопрос материального достатка, в принципе, уходит на другой план. Хочется создавать ценность, и это люди, которые сделали себя, сделали свое имя, сделали свой капитал на создание ценности для других людей, то есть то, куда я мечу, то, куда я хочу, чтобы создавал и я, и моя семья, которые мы сейчас вместе развиваемся, тоже это создавало. И это я пропагандирую в своей системе династии, это я пропагандирую в закрытом клубе инвесторов MaxCapital, когда мы говорим про то, что, ребят, деньги так и быть, 20-30 процентов я научу, как с ними обращаться, и я скажу, что нужно делать и что нужно покупать. Но если вы хотите жить жизнью мечты, я также с вами буду делиться, что для этого нужно сделать в рамках платиновой группы людей, которые, которые пойдут вместе со мной. И Это вот то, что строится, это то, что отдается, то, что важно лично для меня.